Всем привет, ребят! Я вот последнее время наблюдаю хороший отток с Телеграм-Чатова, люди покидают YouTube-каналы, все разочаровываются криптой и даже приходят такие сообщения в личку, а продавать ли крипту? То есть продавать сейчас практически на дне, потому что у меня там минус. И пока вы не совершили каких-то действий, я более чем уверен, они сейчас будут неправильные, они будут сейчас на эмоциях. Обязательно посмотрите это видео до конца, я вам покажу, какие ошибки совершил я и чего это мне стоило. В итоге это мне стоило, наоборот, не потери средств, хотя потеря была, естественно, потому что я продавал минус. Но и вы увидите, сколько я не заработал, совершив ошибку и продав э, на дне, подумав тоже, что рынком хана, крипта это все, это скам, куда-то денется. Поэтому, ребят, обязательно смотрим. И уже потом принимайте решение, потому что это ваши деньги, что вы с ними будете, это уже ваше личное дело. Я хочу вас провести в далекий э, конец 2016 года, где я познакомился с криптовалютой, потому что именно отсюда берет начало знакомство э, крипты со мной. И посмотрите, какие действия я предпринимал. На вашем экране сейчас график эфира. Я беру его с биржи Bitfinex. Множество из вас, наверное, даже не знают, что это такое за биржа. Но тогда их было много и мало. Это Bittrex, Bitfinex, Poloniex. В общем, покупал все это крипту я на бирже Bitfinex. Первые свои покупки эфира я начинал э, в ноябре 2016 года. Это было ровно 10 долларов. Спустя где-то два месяца эфир вот, была такая как линия смерти. То есть я купил, не разобравшись, не знаю что. Где-то услышал в интернете. Мне понравился значок. Какая-то биржа, зарегистрировался. ну В общем, думаю, закину туда 1000 долларов. за 100 монет. Так вот, вот это все дело не растет. По каким-то причинам, я же даже не знал, как рынки работают. Оно ушло вниз. То есть доходило там ниже 7 долларов. То есть я был в просадке минус 300 баксов. Я там просто офигевал. И потом, когда это все развернулось, выросло и доросло. Даже там до 11 долларов. Все, я думаю классную историю зацепил, сейчас будем расти. Но потом она начала обратно падать. Опять 10 долларов. И потом я уже дождался, когда она сходила обратно до 11. И в январе 2017 года, в конец января, я вышел с этого эфира, подумал какая-то помойка, закроете эти 100 эфиров, вернул себе там 1100 долларов, 100 баксов заработал. Круто. Но когда вы посмотрите на график дальше, вы увидите какое разочарование меня ждало. Вы видите как рос эфир. И на то время я не мог предположить, что мне осталось подождать всего лишь один годик. И с этих тысячи долларов я могу вытянуть 130 тысяч. Окей, но ну это просто фома, давление. Но я же совершил еще хуже ошибку. А то, что когда эта движуха начала расти, я начал скупать эфир жадно по 800-900 по долларов. И когда он провалился, упал и был в районе 200 долларов. Вот здесь вы видите, я не выдержал и продал все это в минус. Средняя позиция у меня была 850, я продал по 200 эфир. Потом, естественно, я кинул на этот рынок, на это все, забил и решил сюда не возвращаться, потому что это херня, какой-то скам, в итоге просто не разобравшись. Но на этом моя интересная история не заканчивалась. Когда я в январе 2017 -го года продал эфир, я эти деньги меня дружно все тянули коллективом. Когда-то была пирамидка, такая Меркурий называется. Я туда закинул еще больше денег. Те, что вытянул 100 эфиров и еще доложил деньги. В общем, 5000 долларов там благополучно потерял, потому что она как раз закрывалась. На то время я еще купил 3 биткоина по 900 долларов. С биткоином была ситуация лучше намного, потому что биткоин потихонечку я держал и додержал его до того момента, когда он сходил на 2900. И вот тогда я уже понял, что я зацепил какую-то золотую жилу, сейчас я буду очень сильно богат. Но пошли какие-то новости или из Китая, или из чего-то. Я не знаю, что там случилось, но представьте, вот эта просадка которая была на 40%, меня выбило на сколько скалии. И прямо вот здесь, в самом низу, как сейчас помню, по 1900 я избавился от своих биткоинов. Да, я почти 80-90% заработал. Я такой был рад взял эти доллары, поехал с семьей в Египет, первый раз там путешествие, все круто. Но какое мое разочарование было, когда мы прилетели, а эта вся история начала дальше расти. И тут я опять не выдерживаю, я, меня фома разрывает, все это растет, растет, и я просто беру, лезу как нормальный, достойный, э, необразованный член общества, беру и лезу в кредиты, набираю кучу кредитов и покупаю биток по 10, по 15, по 18, ну и жду там, не знаю, чего жду. Просто от реально покупки совершаются, а человек даже не понимает зачем. Просто оно растет, и ты покупаешь. А у человека даже нет цели, когда ты это будешь продавать, когда ты это будешь фиксировать, для чего ты его покупаешь. Ну естественно, как история с эфиром, когда эфир был на 200, биткоин торговался в районе 6, и мы думали, я еще здесь держался, вот думал, что этот, что отсюда все-таки есть надежды на рост, но это было насколько долго, насколько нудно, вот что-то где-то сейчас происходит на 18-20 тысяч, и вот так мурыжили, я не выдерживаю. И еще, как всегда, понадобится куда-то деньги надо. И я продаю все вот эти за кредиты, что я брал биткоины. Куча тысяч долларов в кредитах. Естественно, я продаю биткоин минус по 6 тысяч долларов. Да, он еще валится по 3, но вместо того, чтобы взять себя в руки, разобраться в этом рынке, я начинал винить интернет, начинал винить людей, которые там мне... Подсказали это всю хрень. Думаю, блин, ну за что же мне такое? Куда я влез? А вместо этого нужно мне вот этот год, когда биткоин был на стадии накопления, 3.204 просто, изучать, как работает рынок, что это такое и с чем его едят. В общем, плюнул на эту всю историю. И вернулся я, ребят, когда? Ну, конечно же, когда биткоин уже стоил 44 тысячи долларов. Но я здесь вернулся как? Уже не просто... Сдуру. А я залетел, начать, начал с интересом делать обзоры, сам снимать там на кошельки, на криптовалюту, то есть полностью вникать в этот процесс. Особо денег не было покупать, но я чувствовал, что очень сильно выросло и я не хотел залазить резко в рынок. Но когда мы провалились вот сюда, биткоин на 30 тысяч, вот здесь я купил первые покупки у меня была дота по 12. И, в общем, на вот этом росте мне удалось немножко, ну, немножко для меня это хорошо заработать на споте, потом удачные сделки на фьючерсы. В общем, мне чуть ли не с копеек удалось там поднять 100 тысяч долларов. И, естественно, когда особенно на фьючерсах я понял, что можно быстро с плечом там заработать, я хотел быстро сделать миллион. Естественно, миллиона не получилось заработать, потому как с фьючерсами, ну это ре реально казино, когда ты рассчитываешь чисто на фьючи, то ни к чему хорошему это не приведет. Вот на споте можно хорошо, спокойно зарабатывать. И фьючинь начала меня выбивать. Там стоп поймал, там стоп поймал. И потом тяжелейшая ситуация в мире. А я за этим не следим. Война с Украиной, ночью взрывы, рынки посыпались. Я просыпаюсь, а там плечи повыносило. В общем, ничего нет, денег нет. И начинаем все с нуля. Так то, что фьючи, например, то-то мои личные там ошибки, но Просто вы можете проанализировать ситуацию и посмотреть, что происходит сейчас. Сейчас мы находимся в районе 18-20 тысяч. Э, похожее на разочарование да, и похожее на панику, что уже люди хотят продавать это все дело. Покупать никто не хочет. Ситуация в мире тоже очень плохая. И это дает намек на то, что нет будущего там, криптовалюты, что это может быть скам, Да, биткоин может стоить 0%. Э, все может в принципе стоять ноль, но те, которые деньги сюда уже зашли, да, инфраструктурные проекты появляются, куча инвесторов, я не думаю, что прям этот рынок загнется. Отдельные какие-то проекты, помойки особенно, которые не нужны, они да, не загнутся, медвежку такое не выдержат. Но если просто правильно грамотно стараться выбирать портфель. Я снимаю часто там обзоры, что я покупаю, какие там монеты держу в портфеле. То в принципе здесь можно хорошо в будущем заработать, если правильные монеты там прикупить. И вот здесь единственное, что еще может произойти, это та история, когда было на 6 тысяч, биткоин долго держался и упал практически до 3 на 50 процентов. То и здесь, например, с этих отметок 50 процентов. Ну я не верю, что там будет 8 909 9, ну район 12, может там 10, ну 12-14 тысяч мы можем свалиться. И это будет окончательное такое разочарование, когда уже все. Вот в людей уже сейчас хоть какая-то вера надежда есть, но там уже ничего не будет хотеться. Хотя все кричат, мы там будем ждать биткоин по 12, по 14, я там котлеты держу, деньги. Да нет, ничего не держите, ничего не купите. Будет страх такой как и сейчас потому что если сейчас возле дна вы продаете и не откупаете то <смех> понятное дело что вы на 14 там тоже ничего не купите на 12 там будет еще страшнее поверьте мне и вы уже будете три ждать по биткоину там тысячи пять Потому что некоторые вещи не меняются, когда вам звонят друзья, что крипта растет, все отлично, таксисты торгуют там на бинансе в перерывы между тем, как клиента ждут, все покупают. То есть это означает, что это уже какая-то точка, верхний сигнал, там надо продавать. Потому что самое главное, нам нужно научиться продавать там, где остальные начинают жадно покупать. И низший сигнал, да, когда рынок нужно откупать, это когда люди боятся. Боятся откупать, они не покупают, они пишут наоборот, а что продавать, что с этими минусами делать, я расстроен, рынок скам, будет хана ему, вот это и есть точка уже покупки, то есть мы покупаем сами, то есть да это страшно, да это больно в моменте, надо переждать будут такие моменты, потому что не сразу рынок развернется. Но вы покупаете, грубо говоря, единицы. Это 5-10%, которые сейчас накапливают криптовалюту. А остальные 90% они будут жадно покупать опять на верхах. Потому что им надо фома соответствующее, Такое, какое не дает им повода усомниться, что рынок будет дальше расти. Чтобы у них не было страха. О, биткоин 68, 70, все. Мне же говорили, он на 100 будет идти. Залажу, беру по 70. И, вот там, будет, и там накормят ну, реально биткоином по 70, по 100 тысяч. Я не знаю куда его там погонят в следующий раз, но единственное, что я знаю, это не нужно продавать практически на дне. Но если у вас рынок, портфель просадки там минус 30, минус 40, минус 60, может даже минус 70, смиритесь с этим. Вы же посмотрите, я же вам показывал ситуацию. У меня было 100 эфиров, у меня было там 3 биткоина, но у меня куча еще монет я там покупал, и Старый Lumen, XM. Может, знаете, такие старые монеты. XRP я еще брал, там, 10 центов. Короче, о чем я говорю? О том, что если бы я просто тогда год подержал, я бы неимоверно большие деньги заработал для себя, для обычного там парня э, с, с пригорода. А если бы я продержал 4 года, это уже речь шла о миллионах долларов. И не ни одном миллионе долларов. То есть э, с тех накоплений, которые я вложил. А я вложил тогда только 5000 долларов. Помним биткоин по 68, да, если бы додержал. биткоин, э -э, эфир по 5000, э -э, только эфира было по ляма, И у меня куча там на миллионы, э -э, миллионы монет была стерллюминг, зэм, которые и до 2 долларов до доллара доходили. В общем, если вы сейчас продаете, вы продаете в минус. То, что у вас показывает в долларовом эквиваленте, что вы в минусе, я это понимаю. Но вы ничего не теряете. Если вы купили один эфир или один биткоин, у вас остался один эфир, один биткоин. О чем вы говорите? Зачем вы говорите, что у вас там минус, что вы в какой-то просадке? Ну, вы наоборот, либо если уже зашли в этот криптовалютный рынок, вы ищите возможности, когда будет сейчас цены хорошие, например, для усреднения, либо еще ниже. Просто усредните позицию и ждите своего часа, своего роста. Потому что вы же залазили в этот эфир, зачем вы его покупали? Вот вопрос. То есть, вдумайтесь, для начала что-то купить, подумайте, зачем вы это купили, какая цель вашей покупки. Вы хотели купить машину, вы хотели купить дом, Вы хотели, я не знаю, какие-то блага получить или вы хотели создать свой фонд, который будет помогать людям. То есть у каждого должны быть разные цели. А если вы просто купили, потому что сосед сказал, что это растет и вы хотели просто обогатиться на месте, но вы даже не знаете, зачем вам эти деньги, то в большинстве случаев в такую ситуацию вы Потому что вы даже не знаете, зачем это вам нужно. Это не в обиду никому, это я себе говорю, прям вот мой личный опыт. Я тогда накупил вот этой всей крипты, да, она могла бы вырасти миллионы долларов, Ну почему я не забрал эти миллионы долларов? Потому что я не знал, зачем они мне. Как мне может что-то дать там, я не знаю, Вселенная, мир, если у меня даже цели не было. Цели не было, понимаете, что с этими деньгами делать. Даже в финансовой грамотности обычно. Я тогда ни одну книжку не прочитал, не прочитал по финансовой грамотности. то даже обычную такую книжку, как. Киосаки там, бедный папа, богатый папа, просто одной книжкой, я даже ее не читал. Ну, миллионы, что бы я с ними делал? Накупил бы самого дорогого, да, а потом бы рынок пошел вниз и продавал бы это все, ну, продавал бы машины и квартиры назад, потому что даже не знал бы, чем их обслуживать. Вот так это все действует, понимаете, работает, потому что нет даже непонятной цели, для чего это человеку нужно. И я надеюсь, в этом видео показал вам, что может произойти, если вы продадите сейчас. Вот когда я продал биткоин там по 1900 долларов и когда я продал эфир по 11 долларов. И я молчу, там Stellar Lumen, XM я тоже продавал по 0,00. Ну в общем, по чем покупал, потом и брал. То есть не дожался вот этих XL по 30, 40, 50 тысяч процентов. А они были, поверьте. Поэтому вы либо Сидите, уже терпите, набирайтесь опыта и просто изучайте, изучайте информацию. Это время, когда вы должны изучить. Вы же купили что-то, так вы будьте добры, теперь хотя бы изучите, что это. Вот если есть в эфире технология, есть будущее, это самый огромный, на котором построено практически все, блокчейн, то естественно у него есть больше шансов выжить. Сколько он уже от медвежьих рынок пережил, и я думаю, переживет и этот, и сколько залаживается туда фундамента под инвестиции, потому что просто надо это разобраться. И выберите еще какие то 5-10 проектов, а не помойку, чтобы потом не плакать, что что-то не растет. Потому что да, на медвежьем рынке, запомните, медвежий рынок, вот чем он хорош, он порождает сильные проекты, они строятся, строят экосистемы и дают там максимальный рост. И поэтому потом э, происходит за счет этого рост. Что-то растет, куда-то инвестора влаживает. И надо стадия накопления. Потому что приходят инвестора. И они тоже, когда крупный инвестор приходит, ему надо максимально хорошие цены. Они, в отличие от нас, знают, как работает рынок. И когда они накопятся, они не могут так купить сразу там, на 2-10 миллионов долларов, зайти в какую-то монету, у которой ликвидности мало. Они берут монету. И потихонечку по самых низших точках откупает. Это называется накопление. Такое накопление может быть полгода, год. И потом идут вот эти пресловатые иксы. Она стреляет. Стреляет сразу на 3, на 5 иксов. Может на 10 иксов. Если это дело еще подхватят. Вот так это работает. Но когда уже рынок наоборот вверху. Уже все о нем кричат, э, биткоин по 100 тысяч, все дела, мы там на верхах, дали уже по 10, 15, 20 иксов проект проекты куча, и начинает вылазить вот это все говно, шиткоины, помойка, которые там я называю, все называют. Они, э, быщий рынок порождает плохие проекты. Наоборот, то, что выходит все подряд, все подряд. За счет чего? Чтобы соскамиться. Просто заработать на росте. Даже вот эти админы, они выпускают, придумают проекты там, на смарт-контрактах, на всем остальном. Вы залазите, покупаете, но ну, даже не разбирайте что это за дерьмо. Но одно дело на таком дерьме попробовать просто проехаться, взять, закинуть туда 1% от своего депозита, чтобы не страшно было потерять. Условно взять, там 100 баксов закинуть или 10 баксов. Да, с 10 иксов заработал. Если не дакс потерял, бог с ним. То вы пытаетесь ловить на медвежке, вот оно упало на 90 там, процентов, я возьму его. Так дело в том, что, ребята, оно может не вырасти уже никогда. Оно из 90 процентов может еще на 99 упасть, потому что все. Интереса нет, продукта нет, админы кинули, они там наверху заработали, что хотели, никто этот проект дальше не будет продвигать. Поэтому, естественно, с такими монетами в портфеле... Uh, у вас очень мало шансов, что вырастет это все, как эфириум, биткоин, те же самые там, ну, я не знаю, что мы можем взять. В общем, нужно внимание обратить на инфраструктурные блокчейны, на которых строится да, все. Uh, ну их сейчас много, вы можете выбрать это Нир протокол, Атом Космос, Polkadot, это Матик, uh, что там, это Avalanche, это та же Салана, какая наглюкнутая не была бы. Но это хоть то, на чем что-то строится, понимаете? Вы хоть куда-то деньги заносите, хоть, хоть, это хоть рабочая тема. А, забыл сказать BNB и Binance Coin, потому что это не просто токен биржи, это целая экосистема, Binance Smart Chain, извините меня, И где токен не привержен инфляции и его количество не будет увеличиваться никогда. Наоборот, у них был эффект сжигания и, по-моему, еще до какого-то момента продолжится. Поэтому на вот такие проекты вам не нужно... Сделать акцент. Да, они могут дать не такое огромное количество X. Но, блин, но ну с ними хоть можно переждать медвежку, и они дадут старт фундамент для роста вашего капитала. А потом, когда начнется бычка и вот это всякое говно начнет стрелять, то у вас будет хоть за что его покупать. Вот такой, ребят, месседж посыл. Мой совет: если вы уже попали там, в серьезный минус. Не нужно ничего делать, потому что если вы продадите в минус, вы зафиксируете его, вам будет очень плохо, вы забудете об этом рынке, как я, и придете как раз уже тогда, когда рынок в очередном раз не в стадии накопления, когда уже он будет на своих верхах, и тогда уже возможности обратно будет мало заработать. Поэтому сейчас вот это все время нужно использовать на изучение и накопление криптоактивов. Да, они могут еще проваливаться, могут показывать низ, Потому что продолжается борьба с инфляцией и неизвестно, что еще там в мире нас ждет. Потому что конфликты, конфликты, везде конфликты. Но, например, когда рынок падает, то я, например, сейчас понимаю, почему он упал, почему он в таком состоянии и почему он не растет. Потому что для этого нет никаких причин хороших. Ни в мире, ни в инвесторов, как понимаете. А что уж говорить об обычных граждан, которые будут э, и сейчас уже просто выживают. Поэтому, ребята, рекомендую набраться терпения, заходить вам в этот рынок, не заходить, не в принципе лично абсолютно все равно, что вы там покупаете, что вы продаете. Вы действуете э, абсолютно на свой, так сказать, страх и риск, анализируете разные источники и разные мнения, ну и обязательно помните, что рынок криптовалют он является высокорискованным. И эти самые главные основные риски заложены в то, что много очень плохих проектов, которые как раз на обычном рынке и возникают. И засажено туда очень огромное количество людей. Ну и также за счет большой волатильности. Хотя если сейчас мы посмотрим а, на те же акции, на ту же фонду, волатильность тоже очень сильная. Все летит. Посмотрите на акции там Netflix, на акции Uber. Ну, посмотрите, какие просадки. Большинство крупных компаний, есть, они упали ниже того же биткоина, показали худший результат, поэтому здесь я бы уже поспорил насчет там, биткоина, эфириума, даже против других компаний, поэтому если они показывают такой негативный результат сейчас на рынке, то с какой радости крипте, я не понимаю, расти, что они отдельное какое-то государство или что, или они растут на воздухе, на дождях не, они тоже растут чисто на деньгах инвесторов и обычных людей. Ваша задача и моя задача – это просто научиться покупать, когда все продают, и продавать, когда все покупают. Потому что бычий рынок – это рынок не покупок, это рынок, ребят, продаж. А медвежий рынок – это рынок не продаж, это рынок покупок. И если вы ловите эту мысль, то обязательно, я не говорю, что сейчас или завтра, в долгосроке, вы добьетесь здесь успеха, чего я вам и желаю, если это видео было полезным, обязательно поставь лайк, поддержите, напишите какой-то комментарий, ну и можете перенаправить своим друзьям, знакомым, кому это будет полезно. А на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться и на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем успеха, всем профита, всем пока!